Это мой дизайнер Нам писали из Калифорнии, еще отсюда. В Калифорнии нас вообще хотели на все перемонять? Поэтому цена двойная Ну нет, нет, у нас работа полной дома Правильно смонтировать очень тяжело, я сам раньше монтировал а В основном, в основном, YouTube работает у нас Мощная сильная машина. Первое видео там видно у нас такие они там на коленке слепленные. Угу. Потом все начинал ну, глубже, глубже в это внедряться. В первую очередь это нужно желание. Сейчас ну, же нет печного кирпича, да. в принципе. Да, да. Кирпичи делают настоящие печные, да, которые да. намного выше качества чем те, которые сейчас. Да. Дело в том, да. как печь читает это уже не как печник сложил, даже, если честно. А дело в самом материале. Даже ну, дома это то выходит там, пускай рублей, ну, блин, ну 200. Понял? Все, <реклама> разговор окончен. Да, наш клип. Добрый день, с вами компания Печной Мир. У нас в гостях Игорь Стецура. Сегодня у нас Роман Авдеев из города Уфа. Уфы. Занимается строительством барбекю, каминов, печей, правильно? Ну, кухонные комплексы, так То сказать. есть вы больше на кухонные комплексы настроены. Ну, в основном, как пошло, вроде так пошло. В вашем коллективе, получается, кто основной генератор дизайна? В основном генератор дизайна Рома. Он что-нибудь там придумает, давай. Ну, а само собой, он советуется со мной. Mm -hmm. Потому что вот, например, давай вот, вот здесь бы я бы хотел, наверное. Ну, конечно, заморочено, конечно, уйдет время. Но оно того стоит. Мы когда еще начали лет 13-15 назад работать, я как бы в шутку. Мы там простые печки делали, квадратные. Я так, ну, шутку, не шутку, так раз, там, заказ. Ну, это мой дизайнер. Ну, почувствовал себя, видать, как бы. Ну, я ему доверяю, у него есть вкус, он молодец и старательный, и, ну, как сказать, максималист. Uh -huh. вот, поэтому как бы, если бы, ну естественно, него бы не создавал, пришлось бы, ну, куда деваться, мне самому. Ну, когда, скажем, на кухне, как мне мать говорит, должна быть хозяйка одна. В одном из интервью вы сказали, что не работайте по проектам, а когда вас просят повторить работу, то все равно делайте иначе, потому что дизайн идет вперед. В плане дизайна вы вдохновляетесь работами из других сфер или каждый раз создаете что-то новое, свое. Ну, по-разному, то есть, если взять, когда мы начинали только, естественно, Александр Тарасов у нас был и Александр Васильевич, uh -huh. ну, то есть это два таких гуру печника, которые нас вдохновляли. Но мы всегда старались не повторять то, что они делают. Если ты всегда за кем-то повторяешь, ты уже как бы, ну, свое собственное уже не получится ничего, но всегда будешь вот повторятелем, поэтому очень важно постараться выработать какой-то свой стиль. Вот, uh -huh куда-то пойти, что-то подумать. Допустим, я ездил, там, архитектуру смотрел, там, домов, С вот. Из каких там фильмов, там, красочных, что-то себе подмечал постоянно, там, того же «Хоббит» или еще кого-нибудь, там, вот, под... ну, то есть везде старался подмечать, что нам нравится, и что... И вот начинали потихонечку. То есть мы старались пойти по другой... Вот, допустим, Васильевич, у него такое старорусский стиль. Тарасова вот. вот такая классика. Ну, там мы старались как-то между ну, что-то свое придумать, чтобы какие-то такие линии были, другие чуть-чуть. этот -чуть. спираль Фибоначчи хорошо пошла, потом от нее пошла спираль Эйлера, вот, и потихоньку, потихоньку, как бы, нашел собственный стиль, повезло как-то, ну, нашли. Пишут печники, фотографии, по-моему, с Армении, с Абхазии, вот, то есть, ну, с Казахстана, они повторяют, то есть, ну, по нашему стилю делают. В принципе, приятно. Очень многие печеньки на это ругаются, говорят, О, что повторяешь, делай сам свое. Ну, не знаю, нам приятно, нам наоборот хорошо, что люди стараются делать красиво. Также с мужиками разговариваешь, так, это там, не знаю, как правильно, Тарасовская арка или еще что-то. Ну, то есть, такие с фамилиями там, с да. именами связаны уже какие-то элементы. У вас тоже, наверное, вот этот верх ваш, он тоже, так скажем, за вами запатентован. Да, да, как бы. Так, не классно. но не все, классно, понимают, да -да -да. все понимают. Где берете заказчиков, где ищите, то есть, или они уже, так скажем, в очереди стоят. Есть которые в основном, как говорится, сарафанные радио. Когда-то у нас был на Навито вот это, сейчас это давно мы уже. А в основном, в основном, YouTube работает у нас. Очень, так сказать, мощная и сильная машина. Это YouTube. Как, как работают профессионалы? В одной руке мастерок, в другой руке кружка чая. Некогда, некогда! Проходы из нержавейки мы привезли сразу же из зубы, чтобы здесь не искать мастеров, не тратить на это время. Мы уже маленько порвали, посмотрели, убедились, что нужный размер, нужный тип. То есть это, ну, так скажем, правильное вложение. Я знаю, что у вас канал, и вы его развиваете, получается, и как раз он и показывает и вашу работу, и ваш подход, и, соответственно, получаете оттуда... Именно, Максим, потому, потому что 5. люди же видят именно, как мы это делаем. Да, если почти каждый день идет съемка в течение двух месяцев. Естественно, набирается под 500 гигов, там 400 гигов съемок. Это большой класс информации, правильно смонтировать очень тяжело. Я сам раньше монтировал первое видео, там видно у нас такие, они там на коленке слепленные, угу. потом все начинал глубже-глубже в это внедряться, техника начала улучшаться, то есть камеры начали лучше-лучше появляться. И монтаж становится сложнее с каждым разом. Это, конечно, интересно, но пуска достал тот момент, когда уже ты, там полгода по выходным сидишь за компьютером. и У тебя не, вообще нет выходных совсем. Потому что надо и делать, строить печи, а еще и монтировать. А монтаж уже начал сделать слишком много времени. И, конечно, уже пришлось отказаться, потому что уже невозможно. Мы тоже ведем свой YouTube-канал, общаемся с разными печниками и очень часто встречаемся с мнением среди зрителей. Все, что сделано, ну так скажем, придумано и сделано нашими отцами, дедами, э, стоит по сто лет, а вы сейчас что-то там добавляете. Ну, не конкретно вы, а мастера печники. Клетки там, калибруете кирпич. То есть вот эти все наработки вроде лишние, то что печь и так должна стоять, если делать по тем технологиям, как она строилась раньше. Сейчас же нет печного кирпича в принципе, ну, по-настоящему есть рядовой для строек поэтому, а раньше то есть, надо понимать, то, что сейчас все отопление газовое, электрическое и процент печей, который, в общем, по России допустим, нужен для отопления людям, это там ну, допустим, 5% всего лишь ну, может быть, вот здесь, конечно, в Иркутской области больше. И в общем, по всей России все, ну, маленький очень процент, который нуждается в настоящих печах, а значит и заводам то есть запроса нет, невыгодно делать печной кирпич. На то время, там, допустим, ну, век назад, или когда не было газового отопления, это же было стопроцентное отопление основное. Естественно, была целая индустрия печная. Кирпичи делались настоящие печные, которые намного выше качества, чем те, которые сейчас. Дело в том, как печь стоит, это же не как печник сложил даже, если честно, а дело в самом материале. Чаще Сам материал... кирпич разваливается ведь. В этом проблема, в кирпиче. То есть он не настолько долговечный. Технологии уже не печные. То есть он делается для стройки домов, в общем-то. Печники тоже не дураки. Они смотрят, ага, вот этот капестока стоит, этот столько, столько, который уже с опытом. Вот эти конференции сильно помогают печникам, которые, допустим, мне вот 38 лет, подошел ко мне человек, которому 60 лет. У меня опыт 13 лет, у него опыт 30 лет. И он мне уже свой тот опыт, который он мне может рассказать, передать, который я перейму. Также ему может кто-то передал там, ну, и мы друг другу можем передавать. И это очень важно, мы можем понимать, какой кирпич за 10 лет в его печах там, как себя вел. Там, тот пять лет отстоял, раскрашился, тот шесть-семь, там, какой-то 10 лет отстоял. Но которые раньше печатали, по 50-100 по лет Сейчас, я думаю, такого тупчаного вряд ли можно найти Почему шамотный кирпич? Ну, почему на нем остановились вообще? Вот. С чем связано? А, ну, потому что, скорее всего, вот этот булгаковский был здесь шамота. Ну, почему шамота? Во-первых, ну цвет еще, ну, людям, наверное, больше Он как песчаник немножко, что ли угу. Он полнотелый то есть у ну, него в принципе внутри, что внаружи, ну, плюс-минус все равно, внутри там чуть-чуть другая структура мы поэтому мы выбираем именно, которые кирпичи точеные мы не просто попался первый кирпич, мы на него смотрим даже, можно сказать, по весу чувствуется, там, что этот кирпич плотный, из него можно что-то вытащить. то есть более плотно берете что да, вы... если более рыхлый, то есть он внутри он будет пористый ну как-то уже нету такой структуры что ли плюс еще как ну что вот например мне нравится да он опять же говорю же я вот сейчас говорил он не маркий ну, даже вот, например то чем как-то вот он ну да пыль там ну встряхнулся там все ну если красный пишет, там у него он Андрей Макаров там у него есть коричневый какой он что, попробуй там вот ну вот минус конечно он это уже Конечно, с годами потом это все приходит. Минус у него большой. У него степень нагрева, степень расширения. Немножко большая. большая, да. С ним надо будет предельно осторожно. Тоже из интервью вы сказали, что российские печники опережают весь мир лет на 40. В чем это выражается? Дизайн или инженерная составляющая? Ну, это имело в виду именно по точению, то есть, вот, точильщики. Потому что, когда в Беларуси. я, кстати, там не был на этом семинаре, но вся наша организация такая, тоже негласная, вот эта свеч, они там были, вот, И, как бы, туда приехало и много европейских печеньков, и просто вот этот разговор шел, и они прям все так и говорили, да, что, Стоит... потому что их как раз-таки рубит вот этот прогресс, то, что у них печи все сухонаборные или просто сборные, им, ну, не приходится точить. Вот, и поэтому они как бы, ну как, то есть у нас даже очень много было звонков с Европы, хотели сделать, но документально, по документам мы не имеем права там работать, Нет. поэтому мы как бы и не рассматриваем. Официально, естественно, никто этого никогда не заявлял и не заявит никогда, потому что у нас всегда Европа впереди всех, а Россия там не мы для них. Вот здесь как раз следующий вопрос перекликается. Интересно вам было бы поработать за рубежом? Показать свое мастерство, поделиться опытом. Я к этому отношусь легко, есть, причем нам писали из Калифорнии, еще отовсюду. В Калифорнии нас вообще хотели навсегда переманить. Ну, вот. Что работа будет? Там да, а когда начинаются золотые горы, мы уже по опыту знаем, что это значит. Вот. Поэтому мы нет, потому что Золотый гор нам не нужно переезжать из России, куда на всю жизнь очень не хочется. Да. У нас были прям реальные заказы, где нормально договорились, все по деньгам, даже с документами начали что-то решать. Это, там Португалия, для... да, то есть там несколько стран прям вот было дело, но вот сейчас начались кстати, все события прошлого года. Так что сейчас уже вообще нету мыслей даже пока на сегодня. Ну, вообще получается, Ютуб. Откуда клиенты берутся? Это все YouTube канал, конечно. YouTube канал. Да, конечно. Русскоязычное население во всем мире, оно огромное. Мне кажется, русских в мире больше раз несколько, чем в самой России. Потому что я смотрю статистику про просмотром по всему. У нас канал строго русскоязычный, нет перевода на английский язык, ничего. То есть англоязычные не смотрят русские каналы, никогда. Поэтому просмотров достаточно так. Много за рубежом. Где вы учились на песняках? Сами нигде, я же говорю, вот этот Фаэль Абдулович, это Ромин дядя, как-то он, то он наставником... начал, да, мы вроде бы зажглись и пошло-пошло. В принципе, у меня дядька учился у советского печника. Ну, то есть вот. мы совместно с Игорем... Да, мы ну да, нас можно назвать самоучками без бумажки. Ну, в основном как, если какие-то вопросы есть, есть же печники, которые, знаешь, у меня друзья уже давно работают, например, кто-то отдельно работает, например, по русским печам. Ну, к примеру, там есть тоже своих тонкостей. Звонок другу, а в основном, честно говоря, сами потихоньку, ну, где-то что-то вычитаешь. Ну, эта литература там в интернете, там такую понапишут, честно говоря. Оттуда не всегда все... Фильтровать надо. Да? да, там надо фильтровать. Сколько может зарабатывать печник? Я не знаю, честно говоря. Потолка не знаю, потому что это неизвестно. Даже я слышал, у нас там даже у нас у Фе есть какой-то печник, который намного больше нас зарабатывает, но ну, он нигде никогда не светится, никто не знает. Все говорят, что есть очень он? шикарная печь и так далее. Где-то он работает на каких-то самых-самых богатых людей. Это закрытый какой-то такой человек. Вот. Я слышал об этом, ну, не знаю, может быть, миф, а может быть, нет. Но мы, как бы, мы такие люди более с рыночным отношением. То есть у нас нет такого увидели там вот подъехал на такой машине ему такая цена а подъехал на такой ему другая цена uh -huh. такого нету вот. мы не смотрим сколько человек зарабатывает и так далее это неважно. то есть есть определенная цена которая нас устраивает мы говорим вот тут столько все по-разному Вот, я же говорю от, от заказа например сейчас в Твери много не выйдет ну как много не выйдет ну рублей думаю надеюсь 250 300 ну выйдет ну это в среднем по году или в сезоне? Это я, прям, я в месяц говорю. Ой, ну среднемесячная зарплата. Ну, среднемесячная, средняя. да, среднемесячная. Это, например, командировки, но ну, побольше. Командировки уже двойная она цена, потому что, ну, зачем я буду... Все-таки мы как-никак лишаемся семьи на какое-то время. Угу. Ну, как-то это надо компенсировать же, правильно? Поэтому цена двойная. Ну нет, нет, у нас работа полно и дома. Скажем, ну, дома это выходит там пускай рублей ну, ну 200. там когда как если еще отдыхаешь побольше там может побольше ну в районе пускай 200. А если командировках, там ну рублей средний ну может 400. раньше когда мы только начинали считали я считал вот прям специально считал мне не было интересно начинала меньше 100 не выходило в месяц ну я имею в виду это вообще не в год, а вообще. Игорь Первый, кто ответил, вот, с какими-то цифрами вот с кем не разговаривал, вот, ребят, все, ну как бы бам-бам уходили от ответ. Но вот видишь, то, что ты считал, как бы в цифрах начали Сейчас нет, я говорю, я говорю, опять же, я могу я ошибаться. Это приблизительно где-то так. Мы с Ромой легко сможем делать печки те, ну скажем, вот, по нашим регионам в Уфе, которые все делают там вокруг. А, Которые, скажем, делаем мы, ну, можно сказать, почти никто не сможет. Uh -huh. Ну, может, что-то подобное сделает, но вот именно так, чтобы было. Не потому что это годами, это все не сразу же, потихоньку будет сразу повторить. Даже даже повторить это, ну, ну, очень тяжело. И поэтому, даже, вот я же говорю, что они зарабатывают, ну, да, ну больше. Я вот, как, хотя, конечно, расценки там у них намного меньше, угу. но у нас, например, количестве получается, Конечно, потому, например, там уйдет на этот комплекс, ну грубо говоря, месяца три, например, два-три, ну, а он, штук пятнадцать сделает простых, и в общем получается, если подить деньгам, то он больше у них, как-то чуть-чуть вроде бы несправедливо, иногда вот, например, вчера один звонил, он говорит вот такой-то, такой-то коплис, там фотография выслал, сколько? Я говорю, ну там, я сразу уже, это в Сочи мы делали, там тысяч кирпичу ушло на эту печку. Я говорю, ну по 500 рублей это минимум. Я говорю, ну где-то 3,5 миллиона, говорю, это за работу вам. Угу. Ну только работа. Материал я не буду, давайте с работу обсудим. А мы... Материал там уже на процентов там 20. уже на большой угу. процент больше, меньше. Три сколько? 3,5 миллиона, 3,5. пять. Угу. Понял? Все, да, разговор окончен. наш клет. Что нравится в профессии? Ну, в профессии нравится, во-первых, свободу, Что мы, как бы, свобода от всего. То есть нет у нас ни начальников, никого. Как свободный художник, в свободном полете, всю жизнь. Командировки, в принципе, есть плюс командировка, то, что видишь, постоянно разные города, туда-сюда mm -hmm. вот это тоже интересно. Вот, конечно, хотелось бы и там разные страны тоже посмотреть, но это пока еще недоступно и еще не скоро, видимо, будет доступно. Почему мы на YouTube всем показываем, как делать, чтобы они нас догоняли. И mm -hmm. давали нам пинка, чтобы мы не стояли на месте. Потому что если мы... Опа, нифига, он там... Мы 10 лет когда вышли, вот показывали, а он за два года к этому пришел. И он уже так же прям сделал. И если такое есть, мы думали, да, значит, надо что-то поусложниться, посерьезнее сделать, чтобы он блин, замучился повторять. <laughs> и вот это, ну, подстегивает. Вот, а если зарыться, делать один вид печей всю жизнь, ну, это, конечно, тоже неплохо. Как спокойствие, там, медитация, или, там, дзен, там, вот. Mm -hmm. Да, ты не дергаешься, ничего. Ну, да, это хорошо, но... Ну, мне кажется, бы... лучше, лучше идти вперед все-таки. Ну, делать вот это вот красивые печки нравится, да, конечно. Я же говорю, мы э, вот, ну, проект, когда вот сделается, хорошо все. Вот, э, бывает, ну, не так часто, но бывает, что мы работаем по-разному. Ну, не один объект, а другой объект. Начал, например. Угу. Ну, мне там надо будет, вот, скажем, бывает полностью там молгал, печной там этот коплеск. И вот, например, что-то себе придумаешь, что да, о, я вот это там, там, например, был Хавуин, я, о, а я вот этот тыкву сделаю, там, типа, вот, делай, угу. там, это или еще что, -то". там создаешь, придумываешь все-таки, и иногда вот даже замечал, блин, быстрее бы утро. Ну, чтобы а, быстрее вот это вот, создать, надо. что, задумал. Вот это вот. Ну, иногда вот это вот стимулирует, да, или просто ну, отдохнем пару недель, давай, я в Анапу поехал, семью взял, сел, завел, что там, угу. домик быстренько тебя ждут, поехали, там в Анапу съездили, там еще там, ну, ну, в любой момент, мы, у нас нет директоров, мы, мы же ремесленники, как говорится, поэтому... И сами по себе. Про минусы еще не сказали. Какие есть минусы в профессии? Мы стараемся всегда позитивно размышлять просто. И искать во всем позитив. Если постоянно искать в чем-то негатив, то это очень плохо и печально сказывается на всех. Жизненный принцип, да. Все, что может быть минусом, это надо с другой стороны посмотреть. Это да. может даже и не минус, на самом деле, а большой плюс. Или как сомнения убивают мечты больше, чем неудачи. Конечно, вот это... Шамотная пыль, это тоже силикоз вот этот вот бывает, поэтому мы работаем естественно на этих наморниках, но они очень сильно так уж прям полностью как говорится не спасает, все равно пылью мы дышим, угу. хотим мы этого или нет, где-то оно подняло, поднялось, где-то там всем забежал, ну вот это вот шамотная пыль вот эта вот, тоже минус. Какой можешь дать совет течнякам, начинающим, кто только пришел в профессию или хочет прийти? Вот именно такое сомнение убивает да. мечты больше, чем неудачи. То есть не бояться, смело идти вперед, развиваться. А когда будет тяжело, то есть когда вот эта усталость будет, моральная будет мощная усталость, вот в этот момент вспоминать опять же эти же слова и угу. опять не сомневаться. В первую очередь это нужно желание. Нужно желание вот прям вот хотеть. Вот были у нас, вот, например, подсобники, да, были разные, были рукастые, вроде бы все там. Ну. Мы его возьму, например, с собой. Говорю, частенько бывает, что по-разному. Там рома, там я. Uh -huh. Я говорю, с собой возьму, я говорю, рома". Я говорю Вань. Я ну смотри, я говорю, что то камин вот я его вот делаю, смотри. Ты". Он точит хорошо, у него глаз, он любую фигурку выточит, то есть он уже может. Да и подучись. Нет, он. Нет, буду я вот подсобником ходить всю жизнь. У него нет желания. Какой из него печник? Ну uh -huh. нет у него желания. Чего ж теперь? Вы не заставишь идти. Вот поэтому я считаю, что первое, а, на первых, это нужно желание. Там не так уж мало места, да? Смотри, смотри. Да, хватает. Давай. Работать будешь, нет, чем развалился. Вот, кстати, место, где поспать в обед. Роман, я думаю, что исчерпывающий ответил на все вопросы. Спасибо большое за ответы. А вам огромное ну спасибо. за то, что посетили нас. Да, за организацию, за то, что нас пригласили. Спасибо большое. Игорь, спасибо за интервью. Я думаю, что плодотворно. Ну, много таких тем разобрали. Будет полезно. Главное, финансово первых ты не сказал. Спасибо большое.